Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, еще раз всем добрый вечер. Я хочу, чтобы мы все вместе, объединившись, подарили бурю овации этой потрясающей паре. Любимец публики, популярный артист, который сейчас сделает свое эксклюзивное поздравление в адрес новобрачных. Александр Песков! Саша, дали вам микрофон. Твой, твой лучше. Мой лучше звучит, лучше. а сейчас а наоборот. Чье сердце вашей болью не болит. Когда вы аплодируете, когда вы улыбаетесь, поверьте, эту нескончаемую радость вы, конечно, щедро даруете молодым. И именно сейчас я хочу, чтобы мы все с вами оказались э, вот здесь, на этом танцполе. На сцене... Неповторимое. Встречайте, горячо приветствуйте, танцуйте и пойте. Глюкоза! <зву> <зву> <зву> Ваша любовь — это награда. Но мы так и не поняли, при чем тут слово «эстрада». А мы как раз объясним, при чем тут слово Эстрада. Потому что здесь и прямо сейчас, вот на этой сцене, самая популярная звезда нашей эстрады. Молодожены, принимайте поздравления, гости, наслаждайтесь на сцене Верка Сердючка. Браво, ребята, спасибо!